Здравствуй, это канал ДТВ? Мама, да, там где-то, там ДТВ. Мы находимся в городе в Краснодаре. Как называется парк? Сафари-парк. Сафари-парк. Сафари ну что, Вперед! Мы видим, видим только спинку, мне кажется, его, да? Да, и танцуешь? Музыка mm. Mm-hmm. Какой ты красивый, это просто Бэмби. Привет, На поиски приключений. Нико, посмотри, динозавр. А их выключили, почему они не двигаются? <свист> Кто-то в яичке есть? На часах наших время 7.20 все динозавры выключены. Да, Дань? Выключили динозавров? Безобразие. Мне кажется, этого динозавра все меньше и меньше зубов. Я вас снимаю. Не бойся. А, ты какой красивый. И не уходи. Он кстати, начал сбежать. Господи, я в жизни не видел настоящих летучих мышей. Бэтмен где ты? здесь не были. Это что? Ой, как красиво. Парсовать надо. Ой, свекару, да не мы с тобой где у нас видим наши? Помнишь это океанаривание? Да, крокодила? Набу? А тут посмотри, сколько. Не страшно? За тобой просто их куча. <смех> Что, скажи, как тебе парк понравился? Ты едешь сюда еще раз? Молодец.